Да, сенджес и пауэрс. А, а что, тут, тут свет, не вижу, не что не работает, я мое? Его не работает, все мои магические пушки просто пропали. Приветик, ребята. Здравствуйте. Привет. Ой, привет. привет. Кстати, как тебе надо новом титуле да. Регентер? Нормально, вроде бы, но, но нет сильного ночи, чморят. Ну, если что, зовей. Правда, сейчас быть Регентом бесполезно, пока у вас нет связи с предками? Они ведьма хочет типа сделать типа питаться энергией из феи, а другой. Ой, они не понимают что если они высут из нее силы. Она не понимает тупые виды. Я же говорю то, что бедные не Непололунья. Это ужасно. Мы с тобой лука обратимся, потому что у нас нету колец. Ой, как же вам больно будет, чувствую. если тебе сломали все кости, А, ну, в этот момент я лучше припрячусь, окей, хорошо. Мы, наверное, не судим, я не знаю, что делать. Потому что вы если... же контролировать себя не будете. Нет. Мы могли бы контролировать, так как мы гибриды. Но мы настолько ну, лохи, то что потеряли кольца, сон... кольца луны. Прикольно. Кстати, да. блин. Я хочу вступить в стаю полумесяца. Полумесяца? Правда, они меня не очень там воспримут, так что сегодня нам придется отправиться с тобой на остров полумесяца и там обратиться. Ну сходим к ним в гости, я не против. Его, потому что уже наш дом поврежден. Аккуратно, тут же не до конца зауберекатировано, смотрите. Под, подожди, подожди, оно сейчас не, так вот так вот. Аккуратно, ты там немного свет. О. Оказывается, это не это, написано... это немножечко написано лимоном, оказывается. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Типа да true. вы дебилы, ну, не толкайтесь. Ну типа если ты маг, если ты маг, то можешь видеть типа даже mm -hmm. без, если поджечь немножечко текст лимона. Я, да. я знаю, что это означает. Ну, вроде бы вижу страницы некоторые, но я там пытался использовать это заклинание. А там пишется про какого-то вампира. Там пишется про какого-то вампира, кстати. А. Да, уж хочу, что не... Книга старая, первородные вампиры у нас Майклсоны. А он, он, он, ну, он, короче, вот этот, вампир, вот этот вампир, он очень давно был в этом, в этом, но в итоге он пропал без вести. Надо будет разобраться, но я знаю, как вернуть магию. Но у нас вообще нет вероятности вернуть магию обратно. Чтобы вернуть магию, есть только один этот способ. Объединить сильные артефакты и создайте обратно этот маяк. Но есть такая маленькая проблема. Все эти магические артефакты были уничтожены, когда Майкл воскресил свое тело. Он уничтожил все. И получается, тебе непонятно, как воскресить. Слушай, э -э, Тедди. Да, шо? Он, похоже, к предкам отправился. Да, а вот да его... я доверяю, видимо. Меня, меня до сих пор сущного. Вот. Так, слушай. А головы трех первородных ведьм остались? Шабаше, видимо? А Шабаши нету тебе. Типа. Что с тобой ну, не случилось? Нету, Может, проверял. осталось? Нету. Если бы М -м. осталось, то тогда... Она осталась. Я помню, когда я приходила Где Где им утверждать. Я приходила им утверждать то, что они тебя взяли. В это. Тогда они должны... У меня топредки то говорят, что иди к нам, то я отпускаю тебя, от не понимаю, что тут происходит. Да. Ладно, пойдем с тобой, отправимся в Шабаш, только сил свиньи используем. Окей, а, вот у меня не и значка. два я на всякий лучше взял с собой. Хорошо, что есть скоро по луня, сейчас деньги. День. Шабаш, ведьм надо в ту сторону. Oh. Так. О, прядки вроде бы вернули меня. Ладно, мы, если что, едем там Шабаш едем. Пойдем посмотрим, как они там. Людей я что-то не вижу уже который день. Не питаю... не. Мы с тобой многих вампиров тут еще не видим. Они скрытые, не то что мы. Хорошо, что есть... Мы тоже, я фея... а что я с... Есть и собственная фея, которая дает миссию полета. Ой, не стоило бы тебе тратить силы, так, магии нет, я опять повторюсь. Ну, Не магии могу, нету, это, сил, это сила исключена. Это, это что еще за дом? Не знаю, какой-то, видимо, побор там живет. Это бункер. А, Пойдем они посмотрим. Начали, короче, они, короче, там начали бомжевать. Вот. Пойду посмотрю, что у них там. Да боже, как они... Там, ко по... там, ведь... там, короче, ведьмы начали бомжевать. Ой, я снесу на этот дом. Как попасть? Сюда? Есть! Ничего себе! Ведь мы тоже пытались, видимо, вернуть магию обратно. Костер духов еще горит. Наконец-то. Что там? Духов где там? Они, короче, тут поживают. Вот как... костер... Видим. Я знал, что еще не все потеряно. Значит, все-таки мне нужно взять головы трех первородных. Видим. -мо! Не хочу тушить костер предков, только мне забрать головы, чтобы они еще не сгорели. -мо! а а Что там происходит у тебя? огонь! -мо, огонь. Добрал. И забираю. Все три. Так, осталось самая легкая. Убрать свечи. Они помогают защитить костер от уничтожения магии. В этом спектре. Надеюсь, Но... они, на, на меня они ничего не скажут. Да, Что они не ничего тоже сами виноваты. Так, ищите. Здесь должен быть Прах артефактов. артефактов чувствую чувствую на глазах так я полетел да здесь вы нашли что-то я нашел я нашел что у нас ломаются все кости а так ничего страшного скидывай что и вы еще mm -hmm. нашли про кулон на полумесяце осталось mm -hmm. остался последний я артебак я артебак я... это фея <свес> а у Дани кажется есть да про не mm -hmm. правда я сама фея она тоже идет как mm -hmm. у меня фе... у меня фея у меня фея еда mm -hmm. вот фея mm -hmm. такая mm -hmm. вкусняшка да Пойдите. ее нельзя есть Итсендела цейохенде сепата и Ну, откушу тебе голову. Давай, ты сможешь! Сопротивляйся! Сейчас ты начнешь обращаться обратно. Какой ты вкусный! Сейчас ты начнешь обращаться обратно. Ой, Люди, надо потянуть время. Потяните время. Он начнешь обращаться обратно в человека. Давай, сопротивляйся. сильнее этого. Давай, давай, давай, давай. давай, давай, давай. Все. <связывая> Ух, мы справились. Чуть. Кому надо похлопать? Мне, и конечно, тебе. спасибо. Правда, чуть с ума не сошел. Обьеди... Я объединил... А Я объединил все эти артефакты и смог создать вокруг себя типа барьера, в будет работать магия. Ну подожди, я сейчас пос посмотрю. А ну, следующая страница. Я поменял, а, я поменял. Стой, не ставь факела. Ай, как <связывается> А что-то а, а а вот это начало появляться. Смотри в книжке. <связывается> работает теперь магия. Вот в всем этом месте работает магия. Безопасное О, место для всех работает. нас. Работает? Только правда, после обращения все болит, поэтому хочется немножечко торпиться. Да. Чуть, чуть, чуть не сломал себе текст. Ну, это да, да, это по Но... магия. Они, нач... Они начинают. Пер на улице день. Я а, помню. Вот да, дай, дай немножечко тебя типа, проверю. А! Работает. Учитывая то, что это прах, прах феи, прах колы из белого дуба и прах колы из белого дуба, прах кола на полумесяца. У меня, у меня есть пол древние, древние. Нужны древние. вожаки каждый этих стай. Точнее, ну, классов. Ну уже есть вожак первый. Два вожака есть. Осталось найти. Гибрида того, которого я обратил. А, а, а, а где еще? Кот, вот этот или как? Ой, не кот, а, ну уже два вожака есть, да? Это. Ну, два, и... который гибрид. Это... А то, да, только гибрид только. Ну гибри... только Там есть и... маленькая и... проблема. Никаких главарей помимо Смейки Май... Майклсов нет, чтобы прерывающий, чтобы появился человек вожака, вожака этого вожака так, вампиров. Ну, аккуратно. Извините. Поэтому а придется призвать на... того, который. Первородный вампир из всех первородных. Зончик, не забывай. Констанция. Констанция, она хоть и Майклсон, но она не главарь. Главарь. Не хочу это имя произносить. Давайте потом я произнесу его. Не любители произносить этого Подожди, ты про того, который был в книжке. Не Клаус Майклсон? Так устроит? там другой был вампир еще. Не, ну там есть Клаус Майклсон, но там еще и другой. Mm. Ничего себе! Что такое? Что? Пока я ношу все эти артефакты, магия со мной работает. Ну или мне а кажется, можешь... или меня кто-то ищет. Что а, эти артефакты кто-то ищет. Кто? ищет. Кто я не знаю, но кто-то, у которого очень сильная развитость и у которого работает магия. А это значит, случайно. это не в этом городе. А. Самый, надо Что быстрее случилось? найти починить маяк, с -с -с связать связь. Он пытается меня найти. Подойдите ко мне. По такс. А, ты, ты, ты, ты. вытолкните. Ты, ты иди. Я да, чуть не сгорел. Держи да, Господи, да. это. А, такс. А, дай мне это обратно. я оставлю у себя. Полз белого дуба, держи тебе. Дайте мне обратно. Ты забрал... Что? Что? да боже не толкайся, не толкайся. мы Ты тебя сейчас не толкнем г... так сюжет это твое Ты тоже сгорел он полмесяца так -с. это тебе не а чуть пос... не... и вот это тебе две головы я оставлю себя если меня вот. кто-то сможет если меня кто-то сможет найти то тогда они он не... он не получит сразу все артефакты а то мы знаем что Будет с тем, кто получит артефакты все. А тот может колдовать. Значит, на него это не работает. А, Ой. На не, не, не... вот это? Не работает. Прах, прах не работает. Нужен именно, чтобы меня уничтожить. Хотя а. с прахом можно меня заставить спать. Не, ну смотрю у меня здесь вот это... Такс, предлагаю вернуться по домам, потому что хоть я и смог... А, зараз... а вот это... Вот это... Не был. Пойдем, Держа. короче, домой. Я а, не сколько? знаю. Нам с тобой не надо идти домой. А Напомню то, что сегодня мы обратимся, хоть я немножечко mm -hmm. замедлил наше обращение. обращение. Идем. идем где я Не только вы обратитесь, еще и говарь. Главарь находится там, куда мы идем. Так, Даня, тебе лучше идти домой. Держи. Я вообще полечу в какую-то в арабскую ночь полечу. Так, нам ну, надо с тобой отправиться на остров Колков. Как же больно быть этим образом. Да, побыстрее вернуть магу и повернуть нам кольца. И сделать кольцо солнца и луны. Да. Ну, возможно, там все время с этим за... Рука уже... Пробить не так уж удобно. Рука скоро вообще отвалится. Так, нам надо... Так, а, так... Надеюсь, они там рады нам, Надеюсь. Ну, вроде, по идее, они должны расползти по всему местности. Там остается только тот, кто не обращается. А у меня почему-то немножечко начали видны вот эти цифры, буквы. Здравствуйте, как ваша жизнь? Надеюсь, рады меня видеть. Что голову отворачиваете, не рады меня видеть? Как так? Знакомься, это Сэм, не помню, как его фамилия. Это мой первый обращенный. Гибрид. Гибрид? Да, он, я его первый раз, я его первым, один из первых обратил к гибридам. Mm -hmm. Ну, чтобы ты понимал, он не обращается. Потому что гибрид. Почему на нас это с тобой не работает, я так и не понял. Нужно разузнать. Видимо, на нас еще какое-то mm -hmm. очень сильное заклинание. Ладно, пойдем с тобой в лес. Там Всегда будет лучше всего обратиться. Хотел... Будет, будет подальше. Будем, во-первых, рядом с тенью. А во-вторых, когда мы становимся оборотными, мы очень мало себя контролируем. Ладно, все. все. Я Глупые. Глупая семейка. Сейчас я наложила на них проклятие. Полу -луны. Теперь эти двое будут обращаться наоборот. Один раз они будут обращаться в людей, а весь месяц будут ходить как оборотни. Спасибо головке моих детей, потому что теперь из них я питаю всю. Мне осталась еще душа моего муженька. Но ее мне нужно приберечь на такой суд, на котором очень сложно. Я не хочу, чтобы магия здесь возвращалась, как я воскрес. Мне нужно разобраться со своими. Теперь я буду слышать, как все всем мучают. полюка это не еще мне осталось найти все эти артефакты. Как-то они их прячут. Скорее всего, этот парнишка использует заклинания. Каким образом? Артефакты. Я их чувствую явно. Другие артефакты в других местах. Да. Уничтожен весь кол из белого дуба. Поэтому мне нужно найти способ уничтожить вампиров первородного и других. Чтобы забрать все эти артефакты, объединив их, я смогу создать свои силы. Ух ты ж, волчонок бежит. Через 30 минут он обратится и никогда не сможет обратно вернуться в себя. Ты хочешь меньше прыгать? А, да хорошо, верну я вам больше то, что надо. Только дайте мне больше времени, предки. Я верну вам ваши силы.